Я ну, это дело просек, и я уже стал действовать на опережение. Я стал там хвалить, там, там денежек подкинуть. Для нее настолько было важно, чтобы я ее похвалил, что ну просто там, но зато человек там и в воскресенье выйдет, и в субботу выйдет, и ревизии мы там делали, и чем мы -то, там только не делали. То есть не денежная мотивация очень бесплатно, но мощно. Вот кто бы что мне не говорил, мы вот все люди, мы все люди внимания, да, похвала. Да. Социальный статус, внешнее признание коллег ну, лучшего. Ну, я не буду сейчас, да, там, всю пирамиду масло раскладывать, да, признание и тогда это по ступени маслов. Я сейчас ну, темы да, не думаю, что сейчас это подробно. Я имею в виду, что бесплатно, ну зараза эффективно, элементарно, похвала. Да? Потом смотрите, э, офигенно сейчас действует. А, еще вам потом фишку расскажу действует э, система мотивации дух соревнования. То есть э, лучшему да, там, приз э, по результатам либо месяца, либо квартала. Переменные перемены вы сами выбираете. То ли самое большое количество сделок, то ли самый высокий чек, то ли самый большой объем продаж. Да, вы сами определяете, что вам важно на сегодняшний день. Да. Приз может э, как обсуждаться с менеджером, какой вы хотите приз там. Но это опять же в районе, там да, вы сами определяете бюджет, там 5 тысяч, 10 тысяч, это может быть поездка в Данск, поездка там, в Сопов, в Дурский Минкаре выходной сотруднику сейчас применяют очень часто и это работает и они начинают между собой конкурировать да? так же как вот чек кто продаст самый большой чек или там новинку первый тот получает да новинку нереально и как только первый продает и получает приз у всех вопросы сразу да, исчезает то есть вот это сейчас стали применять все чаще и чаще и особенно вот в московских компаниях то есть вот этот соревновательный дух он работает. Я вам даже больше скажу. Лазурит тоже применял среди нас директоров филиалов. То есть там Новосибирск, Калининград, Ростов-на-Дону, Краснодар. Мы такие «Меня Новосипа пошел!» Давайте, парни, что-то надо делать!» То есть э, возбуждает. Возбуждает и реально приводит к увеличению продаж. То есть игнорировать этим способом не нужно. То есть работает. Это вот из того, что работает.